Реклама, ау! Реклама, ау! Реклама, ау! О, привет! Вы не видели тут рекламу Декатлон? Помните, месяц назад мой коллега Паша рассказывал вам, что в Декатлон цены не низкие, а справедливые? И помните, он так еще демонстративно разрывал коробку с надписью «реклама»? А реклама и маркетинг? Я же вам объясню, почему у Декатлон нет рекламы по телевизору и на тысячах билбордов. Поехали! Итак, почему у Декатлон нет рекламы ни на Первом канале, ни на тысячах билбордов, как сами знаете у кого? Знакомьтесь, это Маша. Маша сидела в пятницу вечером дома, смотрела «Голос», началась реклама. Ей было лень встать налить себе чай, поэтому она не встала с дивана, а осталась смотреть рекламу. Мвидио, Тинькофф, Спортмастер, МВидео, Тинькофф, Декатлон, Тинькофф, Мвидио, Спортмастер, Тиньков. Вторая ситуация. Катя вернулась с Йоги. И в полном восторге рассказала Маша, как она сегодня зашла в новый спортивный магазин и нашла там такие красивые леггинсы и такой классный коврик. Как вы считаете, в какой ситуации больше вероятность, что Катя зайдет в Декатлон? Не говоря уже о том, что не вкладывая деньги в массовую рекламу, мы можем инвестировать в снижение цен и в улучшение вау-сервисов в магазинах. Чтобы все больше Маш приходила к нам в магазины по совету Кать. И так Декатлон работает уже 42 года. Также вам может быть интересно, почему в тех редких, очень редких рекламных роликах Декатлон, которые вы можете увидеть, мы не приглашаем знаменитых спортсменов или красивых актрис, как это делают многие спортивные бренды. Все дело в том, что для нас, сотрудников Декатлон, спорт это не просто красивая одежда, хотя и это тоже. Спорт это в первую очередь радость, польза для здоровья, преодоление себя. И мы работаем для тех, кто занимается спортом ради спорта, а не ради лайков в Инстаграме. Поэтому истории наших товаров в рекламе Декатлон рассказываем мы сами. Все модели на фото и видео Декатлон — это сотрудники компании. Заменитые спортсмены сегодня представляют один бренд, завтра другой и вряд ли искренне рекомендуют те товары, которые рекламируют. А мы, сотрудники компании, каждый день занимаемся спортом в товарах Декатлон и знаем, о чем говорим, когда снимаемся в рекламе любимого бренда. Надеюсь, я смогла вам объяснить, чем Decathlon так отличается от других компаний. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи!